Друзья, я вас приветствую, на этой стороне экрана Сергей Колобонга, а мы продолжаем изучать C-Sharp, это видео для начинающих разработчиков, в этом видео, которое уже урок номер 10, мы поговорим про списки, коллекции и, собственно говоря, массивы, но уже в концепции такого понятия, как LinkU, LinkU, это Language Integrated Query, это очень полезная штука, на мой взгляд, и желательно понимать, как она работает, потому что она сэкономит вам уйму времени, ну и, в общем, мы посмотрим на некоторые примеры ее использования. В общем, начинаем, переключаемся в Visual Studio. Но перед тем, как переключиться, я напомню, что лучше, конечно, подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. Ну и вообще. Все, поехали. Итак, друзья, для начала давайте я вам расскажу, что у меня есть. У меня есть консольное приложение, я взял его для демонстрации, потому что на мой взгляд, самый простой вариант показать, что я хочу показать. Вот, у меня есть список из строковых значений, вот они все перед вами, и я их сейчас все равно, чтобы вы не мешались, у меня есть TrimBuilder, я помню, что, наверное, на предыдущем... Уроки. Я просил вас узнать, что это такое. Надеюсь, вы узнали. Но если не узнали, это ваши проблемы. Короче, поехали дальше. Ну и, собственно говоря, у меня есть список строковых значений, которые я через for each, то есть пробегаю по каждому элементу этого списка. Собираю это все в String Builder через вот такую конструкцию Append и потом вот эту всю конструкцию вовожу в консольном приложении, давайте покажу как это работает, мы запускаем, мы смотрим и видим тут, тут магию языка, собственно говоря вот эта строчка, хороший день, чтобы начать программировать на языке шар, так здесь кажется два пробела, давайте проверим, мог ли я ошибиться хороший день, чтобы начать программировать на языке C++. Нет, походу нету, Ну ладно, бог с ним, неважно. Поехали дальше. А, давайте попробуем узнать, что с этим а, можно сделать. Или давайте так. Да, каким образом можно сложить еще все строки в этом списке? То есть сейчас это у меня пачка, допустим, если не складывать их, а просто вывести в консольное приложение. Давайте я вот прям а, вот так вот это сделаю и скажу, чтобы у меня прям в консольное приложение каждый item вывелся в, в, в новую линию. Это, ой, это первый вариант. А, смотрите, у меня каждая строчка, каждое слово, каждый пробел в новой строчке. Я могу сделать в Right Line. Ой, в смысле в, в Right просто без Line и у меня все это сложится вот в одну строчку, как вы видите. Это тоже как вариант. Ну и э, каким образом можно это все сложить в одну перемену. То есть, когда я вывожу все вот в такую конструкцию, это не значит, что у меня список собрался в одну строку. Давайте попробуем сделать еще несколькими способами. Например, ну давайте я вот это вот все уберу. И мы сейчас э, скажем, чтобы list of э, string... Ну, давайте тогда вот так вот покажу. Смотрите, var э, string... Ну, давайте вот так вот я сделаю такую конструкцию join и э, я хочу заджойнить как раз что я хочу заджойнить все элементы строки через сепаратор ну пусть он будет пустой пускай пробел э, я не буду ставить потому что пробелы уже есть и теперь снова в консольном приложении сделаю вывести str 1 давайте запустим Нет, давайте запустим это все ну и как вы видите у меня тоже появилась одна строка я сложил все а, буквы и пробелы, вернее все слова и все пробелы в одну строчку, появилось общее приложение, это как бы еще один вариант. И давайте я покажу еще один вариант, а, я потом объясню, почему я это делаю. varstr2 а, равно, ну смотрите, сейчас я буду использовать такую конструкцию, которая, наверное, вас сначала собьет <смех> с толку. Агрегейт. Здесь я возьму x, возьму y, пока не обращайте внимания. И скажу x плюс y. И, соответственно, консоли Write str2. Пока не обращайте внимания, запускаем, смотрим. И в результате у меня тоже появилась строка, которая звучит. Следующим образом, А сегодня хороший день, чтобы начать программировать, я очередной повторяю на языке C-sharp И это второй, вернее уже третий способ, даже четвертый получается, сложить все в одну строку Ну и как вы понимаете, вот эти вот конструкции, они все работают по-разному, но нужно понимать, что так или иначе Сделать одно и то же действие можно разными способами. Все зависит от того, как вы будете использовать. Если мы сегодня будем говорить про LinkQ, то надо сказать, что э, вот это вот, это используется расширение э, класса String, а вот это вот как раз и есть э, LinkQ. Что можно делать еще с LinkQ? Давайте я вот это закомментирую, отодвинем вниз, чтобы она не мешалась. С LinkQ можно делать... Очень много всего, и давайте я вам покажу методы, которые дает нам LinkU. А, смотрите, вот практически, э, ups, э, практически вот эти вот все методы, которые являются экстеншами, это и есть методы от LinkU. Например, мы берем count, нажимаем F12, переходим в, в описание, и вот здесь вот прям, э, давайте вот так вот наверх крутану, вот он этот класс, который system.link, и, соответственно, еще раз покажу, что вот эти вот все экстеншены, вот эти вот, это все LinkU, и, как вы видите, здесь очень много, и надо понимать, что такое LinkU. Ну, во-первых, LinkU это Language Integration Query, то есть это язык интегрированных запросов, и точно нужно понимать, что это связано с BD, ну, с базами данных, но не только. LinkU может быть использован на любых коллекциях, которые поддерживают iEnumerable, то есть те, которые можно перечислить. И с ними можно делать разные вещи. Ну, например, смотрите, давайте, если возьмем First и выведем на экран допустим, First и у нас, упс, сорян, консоли в Write first ну выведем соответственно я взял из коллекции первое значение как вы видите это слово сегодня ну, давайте вы уже как будто продвинутые разработчики, я сюда сразу напишу а, не буду создавать переменную напишу нажму ctrl f5 естественно все будет работать таким образом, то есть вот я взял первое слово я могу сказать uh, link you uh, skip uh, допустим Два слова и взять. Ой, и take э, одно. Нажму Ctrl F5. И смотрите, у меня не получилось. Ну, понятное дело, что нужно. Э, ой, тустринг и так работает. Э, first. Э, и у меня получилось слово хороший. То есть я получил два слова ски, а как-то скипнул, да, пропустил два значения, то есть сегодня пробел и получил у здесь э, взял только одно, то есть день, ой нет где он, пропустил сегодня, пропустил пробел, взял хороший, а вот у меня где второй пробел, а, взял хороший и вывел его на консоль. Таким образом у меня получилось хороший. То есть я могу вот такими вот несложными понятиями манипулировать строками, э, манипулировать объектами в коллекции. Давайте возьмем Last и э, нажмем в 5. Увидим, что у нас в коллекции появилась надпись э, в консоли C Sharp. В общем-то вы это видите. Ну и, собственно говоря, давайте тогда пока отключимся от этого и сделаем небольшую ну вот э, там где-то у меня тут было давайте вот так вот вот давайте снова создадим var string builder равен new string builder вот создадим эту переменную ой, неправильно написал давайте напишу правильно вот здесь мы э, сконкатинируем, то есть конкатинация, это, грубо говоря, сложение, да, ну, давайте не будем бросаться термин. то есть мы соберем все строки, которые в нашей коллекции, в одну строку, и эту строку выведем на string builder, ой, в смысле на консоль, вот, но мы будем не просто собирать вот эти самые строки, а возьмем только те, которые четные, то есть те, которые делятся на два без остатка и соответственно выведем их на экран и как вы видите у меня сложилась строка без пробелов, все хорошо, в общем здесь все понятно, что написано и соответственно давайте добавим сюда побольше восклицательных знаков и красоты вот, то есть здесь мы использовали стандартные способы, стандартные подходы, которые появились в самых первых версиях языка C-Sharp. Что мы это можем сделать? Мы это можем сделать через for, for each, и сказать, что у нас здесь какой-то есть item. Я вернусь обратно, потому что я хочу вам показать кое-что интересное. Сейчас я уберу вот это все и скажу, что мы сюда... нет. Вот сюда будем выводить item. Итак, смотрите, у нас есть коллекция стрингов. А, коллекция строк. Ну, коллекция стрингов это, наверное, что-то из области маньяков. Ой. Так, не отходим от нормы. То есть, у нас есть коллекция строк. Мы по каждой строке по каждому значению пробегаем и складываем его в этот самый билдер. А потом выводим на экран. Собственно говоря, все это работало, как в прошлый раз, но. Давайте теперь попробуем это сделать при помощи LinkU. И это сделать очень просто. И я уже, собственно говоря, это показал. Давайте покажу, как можно манипулировать этим. Ну, смотрите, давайте попробуем вывести не просто значения, а те, есть ли значения, которые, которые у нас есть в этих строчках. Их длина, ну, допустим, больше восьми. Вот только тогда их положить в этот самый э, string builder и э, вывести на экран. Проверяем. И смотрите, у нас программировать C Sharp. Да? Можно еще добавить сюда, чтобы в StringBuilder builder добавлялся... Ну, не будем что добавлять, ладно, бог с ним. А как это работает? Давайте запустим в режиме отладки. И смотрите, у нас есть коллекция из 17, собственно говоря, объектов. И мы каждый из них, вот всего, мы приходим в коллекцию, первый раз у нас получается слово item. Мы проверяем, если оно она больше 8 длины, нет. Тогда мы выходим из этого списка, заходим в цикл другой, выбираем снова значение. Смотрите. Сегодня у нас уже следующий получается, сегодня поменялся на пробел, больше 8, нет, следующий, и таким образом получается итерация, следующий хороший, и смотрим он сегодня, хороший, Но зато если больше 8, нет, не больше 8, нет, не больше 8, нет, не больше 8, ну и так мы доходим до самого слова «программировать», я надеюсь, у нас следующее, вот у нас сайты, и… Вот, программировать, смотрите, длина его больше 8, да, мы его добавляем, ну и в общем, если говорить, а, давайте отключим Breakpoint, запустим это все, если говорить, для чего это нужно, это нужно во многих местах а, использовать такие штуки, которые, ну, обычно вы манимулируете коллекцией, и... А, в общем-то, все сводится к тому, что вы коллекции манипулируете, чтобы их фильтровать, находить какие-то значения, подменять значения. И вот, если убрать отсюда string builder, давайте заведем String2 Ну, давайте, чтобы понятно было, list of String2 будет равен new list of string Собственно, мы заводим новую переменную, которая называется листов стринг 2 и в ней будет содержаться коллекция и давайте коллекция отфильтрованных да Или давайте нет наверное это плохо название сделаем сделаем ее фильтр фильтр лист один вот таким вот образом и вот в этот вот фильтр от лист один будем добавлять только те значения которые больше которые длина больше 8 и здесь собственно говоря все сводится к тому что эти значения нужно как-то вывести давайте их склеим по образу и подобию как я показывал раньше string join давайте без каких-либо разделителей и сделаем фильтр от лист Выведем все на экран. Ну и, в общем, все, э, тот же самый пример получился. То есть мы теперь как-то не используем string builder в одном месте с клеем. Мы теперь получаем другую коллекцию. И э, я хочу обратить ваше внимание, что... Давайте я вот эту коллекцию сверну. Давайте покажу. У нас есть одна изначальная коллекция, которую мы подставляем вот сюда в список. И есть вторая коллекция, значение которое мы заносим после фильтрации. То есть мы проверяем список 1, делаем какие-то э, проверки и добавляем при условии э, соблюдения этих проверок э, в список 2. А, что у нас тут самое главное, это на самом деле? Ну, есть два списка, и я полагаю, что вот эти вот проверки, они могут быть очень разными. Ну, например, здесь может быть какое-то дополнительное условие, или, допустим, item, допустим, length равно длина, да, равна 1. То есть мы пробел еще соберем, и таким образом снова запустим. И у нас уже вот все пробелы собраны, программировать c шар. То есть, к чему я веду? Вот это действие у нас из одной, нет, давайте не так, давайте так. Вот этот код у нас из одной коллекции, ой, из одной коллекции создает другую коллекцию. То есть данные перекидываются из одной в другую. Что дает link you? Можно сделать это гораздо проще. Давайте создадим var filtered лист uh, 2 мы возьмем и используем тот самый linkU тот самый метод, который позволяет вот uh, uh, list of string есть uh, метод, который называется where который позволяет uh, таким образом наложить фильтрацию и для того, чтобы обратиться к uh, какому-то конкретному айтему, да, мы вот так вот напишем item, поставим специальную стрелочку и теперь можем этот айтем использовать есть ли его длина, то есть мы можем написать это таким образом, как раньше была больше 8 ну, давайте вторую уберем нам пробелы не нужны вот, и таким образом, смотрите, вот этот вот э, метод он возвращает, он берет, во-первых э, string и возвращает, ну в смысле enumerable string и возвращает другой string, соответственно мы теперь вот эту коллекцию можем давайте я скопирую вот так вот прошу прощения за копипаст, но я хочу сэкономить ваше время и написать сюда 2. То есть мы выведем в ту же самую строчку, только получим по-другому. Смотрите, две также одинаковые. То есть одно дело написать вот это количество строчек, а другое дело написать только вот эту строчку. Ну, наверное, я с вами не до конца чести Надо сказать, что вот эту конструкцию можно еще записать также на LinkU, но другим способом надо понимать, что var фильтр, давайте лист 3 можно еще использовать такую конструкцию from item in где как-то у нас, list of string давайте так, вот select и item, да, вот так вот мы сделаем и это будет тоже link you но в данном варианте фильтр, давайте так напишем давайте напишем 3 и вот эта конструкция тоже собственно говоря, link you и консоли write фильтр от 3 ну, здесь мы пока фильтр никакие не используем давайте я покажу что это тоже работает ctrl f5 запускаем проверяем вот мы здесь же нужно по правилам написать string join то есть я склеиваю строки без пробелов фильтр от 3 ctrl f5 ну и как вы видите здесь я склеил все строки получившиеся здесь я теперь хочу сюда положить в тот самый item это не, не не стоять length, то есть длина больше 8 и как вы видите есть как бы link you то есть вот результат все три одинаковых но здесь link -U вот выглядит вот таким вот способом а здесь link -U выглядит вот так ну и э, понятное дело что link -U очень гибкий очень мощный и в нем очень много всего и все сразу за одно видео показать я конечно же не смогу но единственное что могу показать самое интересное смотрите а вот здесь вот я делаю select и, значит, я из этих значений выбираю тот самый item и потом его возвращаю. Но я могу сделать немножечко по-другому и вернуть, ну, например, э, давайте другой какой-то объект. Вернем, new. Э, ну, вот такой вот объект сделаем. Мы же знаем. Хотя нет, про объекты мы еще не знаем. Кстати, э, следующая тема для наших видео будет как раз уже объекты. И мы будем их создавать, смотреть оперировать ими и, наверное, тогда я вам и покажу что-то объекта. Сейчас пока показывать не буду. Давайте возьмем вот такую штуку, айтем или нет. Давайте изменим вот так вот на интерполяцию сделаем айтем и здесь просто добавим. Ну, давайте подчеркивание. Давайте равно добавим с этой стороны и с этой стороны. Ну, надо понимать что мы когда выбираем какой-то объект мы можем подвернуть то есть подставить любой другой и в этом варианте мы можем сделать это вот таким вот способом давайте я по-красивому покажу нет вот так enter и здесь можно написать select Это то же самое что и в предыдущем то есть мы здесь напишем item Опять же, стрелка. И здесь я прямо вот так вот возьму и скопирую. Вот таким вот образом. Ставлю. То есть это будет абсолютно то же самое. Давайте запустим. Я покажу, что это работает. Ну и как вы видите, программировать начало равно, в конце равно. все sharp в скачальном начале, в конце равно. В общем, это работает одинаково. Надо сказать, что вы можете выбрать либо тот вариант, либо другой, либо использовать их оба я на самом деле достаточно часто использую именно простой вариант а иногда бывает что просто так удобнее понять что мы делаем ну и некоторые нюансы обработки тоже так гораздо проще Так друзья я с вами наверное, уже буду прощаться потому что что-то много получилось я вас прошу писать в комментариях как вам этот урок нужно ли подробности и может быть их нужно поменьше просто побольше кода ну, в общем отпишите пожалуйста для меня это очень важно. Я с вами на этом прощаюсь, анонсирую то, что в из следующих видео, это уже работа с объектами, потом мы будем писать приложение, которое какое-нибудь, не знаю, какое, предложите, кстати, в комментариях, будем об этом думать. Ну и опять же с вами прощаюсь и пишите правильный код.